Всем привет! Недавно один из чешников из-за бугра выпустил очень интересное видео, в котором он связывает события GTA San Andreas и нашей любимой GTA 5. Так вот, очень интересный тот факт, что давным-давно в GTA San Andreas был некий Марвин Трилл. Он был ведущим на телестанции Зона 53. Да-да-да, это видео разрешило мне сделать дибис. Ссылка на канал я уже в описании. Так вот, он рассказывал, что один из ключевых персонажей, который связан с Омегой и культом Эпсилом, и пришельцами и так далее это марвин трил кстати в сегодняшнем видео я вам еще покажу о секретном бункере который вы находили но не знали что именно это и есть бункер они а шахта как все думали сейчас вам кое-что расскажу о радиостанции Зона 53 в общем на этой радиостанции рассказывали о мифах важных событиях пришельцах и прочих интересностях в gta снандрос марвин рассказывал о себе он говорил, что ярый поклонник культа Эпсилон, и также следует всем трактатам. Когда-то на своем телешоу он намекал на одно из откровений, которые ему поведовали последователи культа. Они рассказали о спасательной планете Икс. И я так понимаю, что это именно то место, в которое последователи культа будут перемещены, когда начнется на Земле апокалипсис. Марвин транслировал свое радиошоу из своего трейлера. Вы наверняка помните. Ну, сто процентов, помните, это шоу У меня сейчас, когда я вам это рассказываю, аж ностальгия такая взялась Ну, серьезно так вот, не отклоняемся от темы Он говорил, что его трейлер находится где-то в пустыне А также, что он построил ракету В подземном бункере И также сможет долететь до планеты X, Как и другие последователи культа В GTA Марвин написал письмо На одной из радиостанций И рассказал о том, что ему пришлось остановить трансляцию Из-за того, что навигается апокалипсис Ну и потому, что еще за ним началась слежка После того, как шоу прекратило транслироваться Диктора больше никто не видел А также никогда не слышал Возможно, он до сих пор в своем бункере а? Кстати, о бункере Ой, Я считаю, это так классно, что просто не могу Вы это все поймете в конце видео Про бункеры, про все остальное Просто дождитесь конца, окей? Так, ладно, ребятки Давайте разберемся все же, как связано То-шоу, Зона 53 с GTA 5 Ведь, блин, Сиджо и Биг Смоук охладят рахани эм, Это, короче, я пытался пошутить да, не вышло, ну ладно. Короче, вспомните тот момент с Омегой, когда он говорит нам увидимся на той стороне. Как вы думаете, с чем это связано? See you on the other side, так вот, я сейчас хочу, чтобы вы послушали этот отрывок, и я вам его переведу. Line eighteen. Hello. Okay, man. I warned you. I've forgiveness. В общем, в этом отрывке парень звонит на радио, то самое радио Зона 53, и он говорит, что был на другой стороне. Да, именно на другой стороне, как и говорил нам Омега, увидимся на другой стороне. После он рассказывает, что видел много пришельцев помогал им. А также, что после всего этого он пошел в их лагерь. Если немножечко подумать, у нас есть один лагерь с... Возможно это оно, да? Там же так много пришельцев нарисовано и там летающая тарелочка над ним кружляет и еще и там летающая тарелочка на машинке. Возможно это оно. И вот что я думаю. Одна из моих теорий заключается в том, что наш любимый Омега помогает или продолжает дело Марвина в его бункере и он строит летающий корабль. Но зачем? Чтобы полететь на ту планету X? Возможно тот самый корабль это то, о чем нам говорили Рокстары, ну то есть это альтернатива джетпаку и что она в разы лучше. А теперь запомните мои следующие слова, которые я вам сейчас скажу. Помните, что нам как-то говорили разработчики, что вы не прошли игру на 100%, и со всего, что вы нашли, это всего лишь 12% что есть в игре, и что не все пещеры открыты и исследованы. Просто запомните короче это и давайте дальше. Короче, вот этот наш шизанутый парень, который звонил Марвину. Да-да-да, судя по голосу, он очень молодой, а Марвин довольно-таки старый. Может, это Омега звонил ему? Или чё? Ладно, послушаем следующий звонок. You? Сейчас, возможно, для вас прозвучало все как-то тупо, типа карта с отсутствующими вещами, не настоящая карта. Че за фигня! что это значит? Так вот я подумал, а что если наша карта в GTA не настоящая? Ведь есть много чего на карте, чего мы не видели, но не поняли еще? Давайте я вам объясню. Но ну, хотя бы мы не видим входы в пещеры, правильно? Это первое. Мы не видим форт Занкудо на карте. Это второе. Так что может есть возможность найти реальную карту со всеми местами в GTA. И сейчас я говорю не о карте с коллекционного издания, а именно о реальной карте, которая будет интегрироваться в нашу GTA. Ладно. Помните, буквально пару лет назад, ну... Даже как пару лет назад. Лет 10-12 назад нам говорили, что ученые открыли новую планету под названием Титан или Икс, я точно не помню. Насколько не изменяет меня моя память, это было как раз когда мы все играли в ГТАС Это было лет 10 как раз назад. Но наш любимый Марлин сказал, что эта планета расположена в созвездии Павлина. А теперь вы такие типа, ватафак, и, и че нам дает вообще эта информация? Ты мраковец, дизлайк, описка тебе. Но, ну, ребятки, попрошу вас остаться еще ненадолго и просто послушать то, что я вам расскажу. Посмотрите на эти телескопы. Помните выражение? Shoot at the stars. Один из пареньков под моим видео написал, что я дебил, и что shoot at the stars значит не стрелять по звездам, а стремиться к звездам. А что, если нам нужны телескопы? Ведь, возможно, именно это имелось в виду. Спасибо, тот да, чувак, я не дебил, сам дебил. Кстати, этот телескоп единственный в игре, который имеет секретный триггер, который нашли в файлах игры. Эх, да, я мракобес, чтобы вы поняли, лучше меня этот триггер отвечает за пасхалку на горе Чилиад, и с него мы можем увидеть НЛО на горе. Также Марвин считал, я наверное опять повторю, что планета X это тот самый рай для людей, и он находится в созвездии Павлина. И, короче, мы из этого всего исходя, возьмем, посмотрим на логотип программы Эпсилон, окей, а? Так, присмотритесь на задний фон, ничего не напоминает? Мне, короче, тоже ни хрена не напомнило. А теперь? Опять нифига. Ну, короче, поверьте мне на слово, что это Звездный Путь в Созвездии Павлина. И опять вы ни хрена не поняли, да? Короче, здесь показана планета Икс. И что мы можем сказать по этому поводу? Что? Короче, это офигенно интересно, и то, что загадку импортировали прямо из GTA San Andreas, это же офигенно! Ладно, такс, а теперь я вам обещал рассказать о бункере, но я такой странный и решил вам показать еще больше информации, вы же еще не устали, да? Вы думали, что это все будет инфа, да? Нет? Охрену! А я, короче, взял и нашел тот самый трейлер, в котором проживал тот самый Марвин, и он, мать вашу, был у всех на виду. А, ну да, вы видели его раз сто уже, 100%. Если так подумать, Марвин не знал, какой именно будет апокалипсис. Поэтому он и оставил корабль, чтобы если был потоп, он смог на нем выжить, там плавать, ловить рыбку, ну и там заниматься всеми своими делами. Теперь все стоит на свои места, и теперь у нас все отпадут вопросы об этом корабле, правда? Ну, типа, на кой он тут нужен посреди пустыни? Но опять же вы скажете мне, ты дурной, а где бункер? Отписка? Дурак ты? А я такой вам, погодьте, смотрите, он находится немного правее, чем телескопы и в метрах ста дома Марвина. Но он же закрыт. А теперь вспомните мои слова, что не все пещеры исследованы Нам про это говорили Рокстары и в недавнем DLC Когда переходили на next -gen версию GTA 5, Нам открыли одну из пещер Так вот, может стоит ждать нового DLC Кстати, скоро выйдет новая как раз И возможно, как только она выйдет Мы начнем свои поиски отсюда, а? Ладно, ребятки, искал это все очень долго Сейчас 3 часа ночи Я надеюсь, вам все понравилось А также, правда? Все же сходится? все идеально сходится? Я знаю. Подземный бункер, Марвин, программа Эпсилон. Я разве вам в чем то собрал? Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я его не очень долго. Я буду благодарен за ваши комментарии по этому поводу. А также, если вам действительно понравилось видео, я просто писался бы. А счастье, если бы вы нажали Лукаса. И круто, если бы мы собрали 100 Лукасов. вы, короче, каждый Лукас приближает нас к... Короче, он ни к чему не приближает. Просто мне будет приятно. Ладно, всем пока.